Доброго дня! С вами Андрей Никифоров и это рубрика «Диетолог в холодильнике. Сегодня говорим про то, как убрать тягу к салаткам. Да, если эта тема интересна, обязательно поставь в плюс. Итак, а тяга к салаткам на самом деле тема очень большая. Здесь могут быть раз, ну вот просто огромное количество разных причин. Это может быть соответственно и. Реакция на запрет, так бывает, да, нельзя углеводы, все, хочется углеводов. Это могут быть реакции на хронический стресс, особенно когда высокий уровень кортизола. Но это могут быть и некоторые диетологические погрешности, о которых сегодня и поговорим. Итак, смотрите, очень часто, когда у нас есть тяга к сладкому, мы допускаем такие стратегические ошибки, например, завтрак. Да, то есть, если завтрака нет, то скорее всего в течение дня будет так или иначе падать уровень сахара крови, будет хотеться быстрых углеводов. Другой момент, да, это когда у нас есть огромное количество перекусов, и у нас такая, как американские горки, постоянно сахар и инсулин скачут. Про перекусы я говорю много э, на водном курсе об этом говорю, поэтому, если ты еще не со мной, то вот там ниже есть ссылка, обязательно туда зайди, посмотри, и там будет полезная информация о том, как начать снижать вес грамотно с диетологом со мной. Ну и самое главное – это контроль а, углеводов. Третья причина – очень часто, когда а, мы снижаем вес, то мы начинаем ограничивать количество углеводов. И сейчас популярна кето-диета, которая делает на этом акцент, да вот утром там бекон, в обед жиры, и вот углеводов нельзя-нельзя-нельзя. Я же хочу дать тебе другой а, вариант, как убрать тягу к сладкому, как раз-таки добавляя сложные углеводы в свой рацион. И это очень круто работает. Вот что помогает убрать тягу к сладкому. Это может звучать парадоксально, но чем больше у тебя сложных углеводов в рационе, тем меньше тебе хочется сладкого. Вот девчонки не дадут соврать. Они снизили вес, и у них в рационе были углеводы. Ну и соответственно, а чем это тебе поможет? Как это работает? То есть у нас, как к сладкому, во многом происходит тогда, когда падает сахар крови. Но если у нас есть в рационе сложные углеводы, да, то есть они постоянно поддерживают необходимый уровень а, сахара крови, то у нас и нет этой неопределимой тяги, да, съесть то, съесть другое. Вот, соответственно, так мы и убираем тягу к сладкому через сложные углеводы. Это не только макароны, да, это могут быть цельные крупы, да, это могут быть, соответственно, гарниры. Все это очень здорово работает. Поэтому давай, попробуй эту тактику, чтобы у тебя был очень классный и эффективный а, результат в их снижении веса без срывов. И, соответственно, ты не просто снизил вес, но и а, сохранял его долгие годы. Если хочешь это делать со мной, то, пожалуйста, есть ссылка ниже. И, кстати, в этой теме есть два нюанса. Это а, сахарознаменители да, и еще хром препарат, который помогает убрать тягу сладкому. Если эти темы надо разобрать, давай ниже напиши об этом, поставь в плюс, дай свой комментарий, ну и, соответственно, я сделаю отдельное видео. Если это видео было полезным, если ты попробуешь через сложные углеводы убрать тягу к сладкому, как-то отреагируй, поставь лайк, да, подпишись, сделай репост этой записи да, себе где-то на стену, чтобы не забыть, не потерять. Ну, на этом все. Увидимся. Пока. С вами был Андрей Никифоров, врач-диетолог. Снижайте вес сытно, сытно, вкусно. Пока.